Рассмотрим, от чего зависит выталкивающая сила. Подвесим на рычаге два шарика равного объема, сделанных из одного и того же материала. Рычаг будет находиться в равновесии. Опустим оба шарика в сосуды с водой. Равновесие не нарушится. Заменим теперь воду в одном из сосудов на концентрированный раствор поваренной соли, плотность которого больше плотности воды. Равновесие рычага при этом нарушится. Конец рычага, к которому прикреплен шарик, опущенный в раствор соли, поднимется вверх. Это означает, что на него действует большая выталкивающая сила, чем на шарик, опущенный в воду. Таким образом, выталкивающая сила тем больше, чем больше плотность жидкости, в которую погружено тело.